Мы подготовили для вас мощнейшую методику построения источника пассивного дохода в Surferner. Потенциал возможного дохода даже сложно представить, но это только на первый взгляд. Посмотрите это видео и вы узнаете, что данная методика настолько проста, что ее сможет применить любой пользователь компьютера. С помощью партнерской программы Surferner по данной методике вы будете зарабатывать до 10% от любой суммы расходов на рекламу привлеченных вами рекламодателей. Здесь простая математика. Для примера, при рейтинге в 100 баллов с 1000 рублей потраченных на рекламу вы получите 100 рублей. С 10 тысяч рублей вы получите 1000 рублей. Со 100 тысяч рублей вы получите 10 тысяч рублей. Вы можете привлекать столько рекламодателей сколько захотите. Ваши рефералы рекламодатели могут стать постоянными клиентами, а постоянные клиенты, получив результат, инвестируют в рекламу чаще и больше, создавая для вас источник пассивного дохода. Например, привлеченный вами рекламодатель настроил и запустил ротацию баннеров. Реклама стала приносить ему ежедневный доход, и каждый вечер он просто пополняет баланс на 5000 рублей и продляет бюджет своих баннеров. К примеру, у вас рейтинг 100 баллов. В таком случае вы будете получать 10% от его расходов на рекламу. А это значит, что вы ежедневно будете получать 500 рублей на полном пассиве только от одного рекламодателя, один раз проделав работу по его привлечению. И количество таких рекламодателей у вас не ограничено. Просто вдумайтесь в перспективу, чем это может обернуться для вас. Это реальный, легальный, мощный источник построения вашего дохода. Мы хотим, чтобы вы прочувствовали весь масштаб вашего потенциального дохода. Рекламный бизнес на сегодняшний день один из самых прибыльных. Все люди, которым есть что предложить, являются вашими потенциальными клиентами. Даже если взять всего одно направление – сетевые компании или MLM проекты, то потенциальный рекламодатель – это каждый дистрибьютор или каждый участник проекта. Представьте, сколько сейчас сетевых компаний или MLM проектов. Они появляются каждый день. И у каждой из них тысячи и даже миллионы участников готовых инвестировать в рекламу для получения рефералов прямо сейчас. Для всех них поиск рефералов или дистрибьюторов – это не просто неосязаемая мечта или желание. Поиск рефералов или дистрибьюторов для них – это необходимость. Рефералы – это их деньги. Рефералы – это их стабильность. Рефералы – это их уверенность в завтрашнем дне. А ваше предложение предлагает получить им рефералов. А кто такой сетевик? Это гиперактивный человек, устремленный к своим целям, применяющий современные технологии построения пассивного дохода. Он знает, чего он хочет и использует все лучшие современные возможности для развития своего бизнеса. Ему не нужно долго объяснять, ему не нужны кучи инструкций, так как у него есть цель и мотивация. Просто дайте ему возможность увеличить потенциал его бизнеса, и он даст вам возможность для развития вашего бизнеса. Эта стратегия называется win-win, когда вы и ваш клиент умножаете выгоды друг друга. Найти таких горячих рекламодателей сегодня нереально просто. Именно сейчас, когда еще мало кто знает о возможностях Surferner, у вас есть великолепная возможность построить очень прибыльный бизнес с возможностью пассивного дохода. А сама методика по привлечению рекламодателей нереально проста. Просто правильно настраиваем аккаунты в социальных сетях, например, ВКонтакте. Правильно ищем горячих рекламодателей и правильно общаемся с ними. Где их правильно искать и как с ними правильно общаться, мы расскажем вам сейчас более подробно. Для примера мы будем использовать социальную сеть ВКонтакте. Пошаговый план действий. Первое. Зарегистрируйте аккаунт ВКонтакте. Зайдите на сайт vk.com и зарегистрируйте новый аккаунт, который вы будете использовать для привлечения рекламодателей. Это очень просто, инструкции для этого не требуется. Второе заполните профиль по шаблону заполняем профиль делаем из него нормальный человеческий аккаунт первое добавляем фотографию можете добавить свое реальное фото у нас легальная официальная деятельность людей уже просто настолько загнобили лохотронами что они привыкли скрывать свое настоящее лицо здесь этого не требуется второе заполняем информацию о себе берем из своего основного аккаунта чтобы сэкономить время Делаем 10 последних репостов из группы Surferner, откручиваем вниз и начинаем делать репосты по очереди до самого верхнего и постепенно как только будут появляться новые репосты мы конечно же их обновляем. Четвертое. Добавляем свои фотографии из основного аккаунта. Затем удаляем миниатюры из фото статуса, чтобы они нам не мешали видеть закрепленную видеопрезентацию. Пятое. Добавляем статус. Транслируйте свою рекламу прямо в браузере целевых клиентов. Инфо ниже. Или другой, который будет мотивировать посетителей вашей страницы посмотреть закрепленную видеопрезентацию. Шестое. Добавляем видеопрезентацию рекламных возможностей. Именно это видео будет основным рекламным инструментом. Скачайте видео и обложку к нему по ссылкам в описании методики. Загрузите видео сначала на YouTube, чтобы удобнее было добавлять видео по ссылке в разных социальных сетях. Авторизуемся в YouTube и нажимаем «Добавить видео». Нажмите на эту кнопку и выберите скачанный файл видеопрезентации на своем компьютере. Уберите лишнее заголовка и скопируйте описание видео из методички. Напишите свою реферальную ссылку в чистом виде или замаскируйте реферальные окончание на специальных сервисах маскировки реферальных ссылок или укоротителей ссылок. После загрузки видео загрузите скачанную обложку видео. Нажмите свой значок и выберите файл на компьютере. Это возможно, если у вас подтвержденный аккаунт. Если не подтвержденный, то подтвердите через номер телефона. После сохранения обложки нажмите «Опубликовать». Далее кликните по заголовку, чтобы перейти к видео. Здесь скопируйте ссылку на видео до символа «ampersand». Эту ссылку вы можете сохранить для дальнейшей вставки в социальные сети. Заходим в ВКонтакте, нажимаем «Мои видеозаписи» добавить видеоролик, добавить с другого сайта, вставляем ссылку, копируем описание, ставим галочку опубликовать на моей странице и нажимаем сохранить, здесь ваша ссылка, Заходим на страницу и вставляем скопированное описание со ссылкой. Сниппет можно удалить, он нам здесь особо не нужен, но если хотите оставьте для эксперимента. Нажимаем сохранить. Здесь ваша ссылка. И здесь ваша ссылка. Седьмое. Закрепляем на стене видеозапись для рекламодателей. Кликаем по времени и нажимаем закрепить, чтобы видеозапись всегда была выше ваших публикаций. Вот так будет выглядеть ваш аккаунт у посетителей вашей страницы. Все, что нужно, ничего лишнего, вся нужная информация сразу видна. Следующий этап – ищем целевых клиентов. В самом низу описания методики вы найдете список хэштегов популярных рекламируемых проектов, компаний или направлений бизнеса. Можете брать отсюда, а можете использовать свои. Вставьте хэштег в строку поиска ВКонтакте и нажмите Enter. Ищем тех, кто сейчас в онлайне. Все, кто пишут рекламные посты сейчас, они активны, они в онлайне, они не забанены, они самые горячие клиенты. Они могут ответить прямо сейчас. Им достаточно предложить простой способ получения клиентов и они ваши. Почему? Повторю. Поиск партнеров и клиентов для них – это не просто желание, это необходимость. А вы своим предложением можете удовлетворить их необходимость. Четвертое. Пишем личное сообщение. Заходим на страницу потенциального клиента. Копируем первое сообщение. Меняем имя и название проекта или компании и отправляем. Очень важно не перепутать имя. И название нужно писать не хэштега, а именно того, что рекламирует человек в данный момент. Хэштег – это просто якорь. Если вы перепутаете, вас человек может просто отправить в спам, и ваш аккаунт могут заморозить. Поскольку к человеку обращаются по имени, интересуются его компанией, у него просто не остается выбора, как с вами согласиться, и он отвечает. Да, конечно, спрашивайте, я на связи. Мы пишем второе сообщение, где раскрываем суть нашего предложения. Не забудьте исправить на свое имя. Поскольку способ получения партнеров и клиентов в Surferner действительно эффективен и уникален, то вполне вероятно, что вам ответит: Да, мне это интересно, сколько это стоит. Отправляем ему следующее сообщение без каких-либо ссылок, которую потенциальный рекламодатель может посмотреть прямо сейчас и прикрепите видеопрезентацию для рекламодателей с вашей реферальной ссылкой в описании. Он смотрит и видит ссылку в описании видео. Если ему это интересно, он регистрируется, подает рекламу, вы получаете деньги. Если ничего не отвечает, не надо навязываться, иначе вас могут занести в черный список. Предложение хоть и адекватное, а вот человек может оказаться неадекватен. На этом все. С чем большим количеством вы пообщаетесь, тем больше вы заработаете денег. Заметьте, что мы не занимаемся спамом, от которого все уже устали, а налаживаем контакт с потенциальным клиентом. Если не знаете, что ответить, отправьте его в группу ВКонтакте, пусть напишет свой вопрос администрации, и первый свободный менеджер ответит на его вопросы и поможет ему стать вашим рефералом. Но лучше изучить видеопрезентацию рекламных возможностей, процесс добавления баннера, для того, чтобы понимать тонкости процесса, в которые предстоит пройти вашему клиенту. Зная тонкости бизнеса, вы обречены на успех. Не нужно писать тысячи сообщений, вас просто заблокируют за спам. Лучше использовать несколько аккаунтов и работать по методике в разных социальных сетях, чтобы уменьшить количество отправляемых сообщений в единицу времени. Если вас заморозит или заблокируют, это не страшно. Просто приобретите сим-карту и создайте новый аккаунт. Эту методику можно применять, как вы понимаете, не только для ВКонтакте и вообще не только для социальных сетей. Введите в Яндексе или в Google запросы «Форекс», «Заработок», MLM или «Сетевой маркетинг» И вы увидите объявления Яндекс.Директ или Google AdWords, за которые рекламодатели уже платят деньги. Перейдите на эти сайты в раздел «Контакты» и вот вам горячий клиент. Зайдите на Glopart, Just Click и вы увидите тысячи авторов, продающих свои продукты и курсы. Они и их тысячи партнеров – это все ваши горячие потенциальные рекламодатели. Сейчас я привел просто пару примеров, которые уже при их потенциале могут сделать вас миллионером, если вы правильно воспользуетесь этой информацией. Рекомендуем прямо сейчас создать один аккаунт в ВКонтакте и проверить методику на практике, так как после просмотра этого видео, произойдет несколько вариантов. Кто-то сейчас очень сильно вдохновился и сказал себе «Завтра я обязательно приступлю!» Придет завтра, послезавтра и так далее. Действий так и не будет. Кто-то скажет, что это ерунда. И пойдет завтра с утра на работу а те кто понял свои возможности они уже не смотрят это видео а связываются с рекламодателями уже прямо сейчас поэтому они получат результат и уже на собственной мотивации получив реальный доход завтра будут зарабатывать большие деньги предупреждение кто будет заниматься черными методами рекламы типа спама получит пожизненный бан в Surferner. мы вам описывали методику которая практически позволяет избежать заморозок аккаунтов в социальных сетях данная методика будет периодически обновляться и дополняться следите за новостями желаем вам успехов и высоких доходов а самое главное делайте когда хотите делайте когда не хотите делайте не умеете учитесь и делайте только превратившись в делателя вы достигнете таких результатов от которых волосы у вас встанут дыбом и помните сюрфернер, здесь реклама работает